Позвольте доложить, Кучики Бьякуя, а также Зараки Гимпачи, капитан 11-го отряда, они сумели избежать смерти. Однако, пока не ясно, смогут ли они вновь исполнять обязанности капитанов. Ты ведь сломал свой зампакт, а потом его починил! Дурак, что ли? Я его модифицировал. Для того, чтобы восстановить зампакту, нужна Рейши Хозяина, Реацу, а также время, чтобы влить эту энергию в меч. Другими словами, мне нужно забрать его и починить собственными руками. Сейчас я говорил о Шикае. Сломанный Зампакто во время Банкая никогда не станет прежним. Тогда что же мне делать? Это я. А ну стой! Кон? Я давно его уже не видел. Так значит, он был в обществе душ? Хорошо. Скоро буду. Иди за мной, Куросаки Ичиго. Хотя я и не хотел бы с ними видеться. Нулевой отряд уже прибыл. Ну и где появится нулевой отряд? Где обычно они находятся? Во дворце короля душ. Неужели его нет внутри общества душ? Помнишь стену, которая тебя окружила, когда ты впервые сюда пришел? И если эта стена защищает общество душ только в крайних случаях, тогда что она защищает изначально? Вот, смотри, приближаются. Пенчурен. В нем передвигаются члены нулевого отряда. И мощь этих пятерых превосходит силу. Всех 13 отрядов вместе взят. И отлично! А вот и мы, вот и мы! Нулевой отряд прибыл! Я представлял их иначе. Здоров! Давно не виделись, у Нохана. Скажи, как же так вышло? Можно много о чем поговорить, отложи это на потом. И. Что вас привело сюда на этот раз? Это ты, Куросакичику. В этот раз мы прибыли сюда по приказу короля, чтобы восстановить ГТ-13. Для начала, Куросакичику, мы отведем тебя наверх. Вы что, шутите? Насколько же нагло вы себя ведете? Продолжим наш разговор. Заткнись. Что это было за движение? Да ты вообще такая. Наша работа защищать дворец короля. Ваша работа защищать общество душ. Черт побери! Сначала закончим работу. В этом нет необходимости. Все, кто был в списке, уже собрались здесь. Нужен только Курасаки Ичиго. Остался только ты. Три человека, что находятся в этих сферах. Находятся в опасном состоянии, поэтому я не могу позволить вам их забрать. Своими силами ты не сможешь установить их прежнюю форму. Рэдсу. Неужели вы даже вторглись в исследовательскую лабораторию? Я просто протянула свои руки к дверям, и они сами открылись. Вы сильно меня недооцениваете? Открыть ее было гораздо проще, чем во времена, когда я была здесь. Постойте! Почему даже я должен идти с вами? Такие раны, как у меня! Можно восстановить и общество и душ, но тебя мы забираем по другой причине. Что случилось, моя голова? Урасаки? Боже, слава богу! И новое! Как хорошо, что ты цела. Со мной все хорошо. И чего? что это с вами? Это я за вас беспокоился. И новое, Садо! Курасаки, урод! И вы сейчас там? Урахара! Почему он там вместе с вами? А, а о нем не беспокойся. Мы с ним заключили хорошую сделку. Так что до скорого. Отведите меня. Во дворец Короля Душ. Вперед! Здесь что, не к чему пристегнуться? Выходи, Курасаки Ичго. Это дворец Короля Душ. Можешь гордиться собой. Обычному шенигами не представляется возможность попасть сюда. Однако запомни, Курасаки Квинти, с которыми ты столкнулся, еще более безумно, чем он.